Друзья мои, всем привет! Сегодня завершился очередной ремонт ванной комнаты, туалет под ключ. И сегодня я вам хочу сделать небольшой обзор того, что мы тут натворили. Поехали! Итак, заходя в ванную комнату, мы увидим перед собой вот такое вот замечательное круглое зеркало. Зеркало фирма Гапа. Оно с такой подсветочкой, сенсорный выключатель. Но, к сожалению, такой выключатель будет постоянно мораться. Ну и стекло у нас уже, я вам скажу, запылилось, потому что мы находимся сейчас в новом доме. И вот через эту вентиляцию сюда постоянно задувает пыль. Это не очень хорошо. Ну, в принципе, когда ремонтная работа здесь везде закончится, я думаю, пыль пройдет. Итак, давайте. Ванна. Ванна у нас... Метр семьдесят Вот такая вот большая, сделана она под плитку Здесь мы все углы загерметизировали Ванна при установке тоже герметизировалась В общем протечка через вот эти края абсолютно исключена Установили здесь стифон, полуавтомат Поворачиваешь, открывается, наступаешь, закрывается Смесители фирмы Гапо. Вот такие вот смесители, открываешь воду Идет вода через гусак Вот таким вот образом Если убрать гусак У нас вода пойдет через душ Гусак возвращаем Идет обратно через гусак Ну и соответственно Если мы повернем вот этот флажок У нас водичка пойдет отсюда сверху Но мы этого делать не будем Потому что мы не хотим искупаться Далее раковина у нас Фирма сантек размером 50 сантиметров с одной полочкой и смотрите, вот открываем эту полочку и вот здесь у нас внутри мы видим вот такой вот сифон сифон он сборный покупалось все отдельно вот этот сифон под душевой поддон и соответственно он нужен для того, чтобы вот эта полочка при закрывании не задевала если мы будем устанавливать сюда простой сифон для раковины он у нас почему-то вот постоянно Раньше мы это все подрезали, но теперь вот есть такие вот универсальные сифоны. Мы можем делать все, что угодно. И, кстати, смотрите, здесь у нас тут без всякой гофры идет прямая труба в канализацию. Также установили два крана для регулировки давления воды, потому что если открыть сильный кран, вода начинает отсюда брызгать. Ну и вот, соответственно, вот такой вот водопадик, как обещает нам Производитель, он должен быть красивый, но почему-то он не очень красивый. Ну, в общем, то, что есть, то есть. Хотя он по сути должен выглядеть вот такой ровной струей, красиво должен изливаться, но не всегда умеем то, что на картинке. Так, ну, в общем, здесь у нас под раковиной свободное место. Это свободное место можно спокойно протирать. Обратите внимание, ни одной трубы по наружке не идет. Здесь у нас монолит, но мы его заштрабили. Заштрабили трубу, которая уходит под ванну, и также она идет на кухню. И сюда вот под раковину тоже мы все заштрабили. Все у нас скрыто. Так, здесь, это, кстати, смотрите, вот. многие сделали бы здесь запил с под 45, но мы здесь установили уголок. Установили уголок для того, чтобы вот этот вот люк, люк фирмы Деметра, спокойно мог закрыться, и при нажатии вот этот угол, если был бы он здесь запил 45 градусов, он бы не треснул. Ну вот у нас сейчас он спокойно может закрыться. Вот, закрыли, все. Люк невидимка. Далее, здесь у нас установлен электрический полотенцесушитель. Мы изначально сразу отказались от водяного, так как решили сделать здесь электрический, чтобы избежать всевозможных подтеков, потому что, когда отключают воду, бывает такое, что гайки расслабляются и начинают капать. И также избежать коррозии, которая образуется на полотенчике, а когда блуждающие токи начинают пробивать его и образовывать тем самым такие вот Некрасивые наросты. А этот электрический полотенчик потребляет всего 90 Вт. Его можно включить и выключить. Также можно регулировать температуру при необходимости. Вот. Ну, это все на ваше усмотрение. Хотите, делайте, хотите, нет. И, кстати, он под интерьер такого-такого красивого черного цвета. Далее, ну, тут у нас вешалки. Это дизайн заказчика. Здесь у нас розетка под а, стиралку. Здесь кран, слив бумагодержатель, и вот здесь вот в углу спрятался у нас генийский душ фирмы ГАПА тоже черного цвета. Так, если мы откроем здесь у нас унитаз, возьмем наш генийский душ, откроем его и можем спокойно пользоваться. Потом закрываем и убираем. Так, кстати, заметить хотел, что а гигиенический душ можно устанавливать в заднюю часть унитаза, чтобы он не мешался нигде вот здесь. Но бумагодержатель всегда должен быть впереди, потому что крайне неудобно бумагу брать где-то оттуда. Сзади и искать ее постоянно тоже неудобно. Ну а здесь у нас установлена инсталляция фирмы ГРОЯ. Пневматическая кнопка. Бесшумный слип. И такой вот унитаз с микролифтом для сидушки. Далее здесь у нас бойлер 30 литров фирмы Термекс. Вот у нас тут надпись. А далее все как у застройщика, редукторы давления, счетчики. Тут обратные клапана, потому что у нас есть полер и гигиенический душ. Также вот с бойлера идет слив. Я всегда делаю сразу в инсталляцию для того, чтобы избежать всяких там выходов канализационные. Стояки. Так, ну и вот тут пожарный шланг от застройщика. Так, ну вот, в общем, такой вот небольшой обзор нашего тут изделия. Что мы тут сотворили, натворили, вытворили. Кстати, обратите внимание, здесь у нас экран под ванну, выполненные из плитки. Я не люблю делать экран из плитки, так как это не очень практично, а очень много пустого места пропадает ванной но ну, а в случае необходимости здесь можно экран просто сдернуть, что-нибудь засунуть под ванну сделать ревизию спокойно без всяких там проблем ну и обратно установить экран на место вот ну и потолок натяжной соответственно здесь тоже белый глянец 5 точных светильников ну и плитка на стенах и на полу керамогранит кераммараса 60 на 60 черный цвет затирка здесь у нас Серая, темно-серая, ну и, соответственно, дерметик по углам тоже. Вот все, все, что я хотел вам сказать, показать, рассказать. Обзор закончен. Ну, все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.